Итак, здравствуйте, с вами мистер Танбери. И сегодня мы поговорим о разборе нетбука Acer Asper One D260. Почему я решил это сделать? Ну, во-первых, конечно же я, как и все вы, люблю посещать сайт YouTube. И вот, что же я там увидел. Я там увидел несколько видео по разборке этого, а также других ноутбуков данной серии. Но у них был единственный главный для нас недостаток. Они все были не по-русски. И для многих людей это очень непонятно, что там говорят и что делать. Конечно, самое главное то, что ты видишь, но все-таки я подумал, и эта идея вдохновила меня на создание данного видео. Чтобы теперь любой знающий русский язык человек из СНГ мог, посмотрев его, все толком понять. Ну ладно, а теперь непосредственно к нашей проблеме. Что мы будем делать? Итак, вот вы видите данный ноутбук. Сейчас мы будем его разбирать. Хочу заметить сразу, полную разборку его делать мы не будем. Только до тех пор, пока можно добраться до самого главного, а именно оперативная память и жесткий диск. я покажу как залезть до них и их конечно извлечь. остальное я думаю в обычной жизни пользователям мало надо только это. Итак что нам для этого понадобится? глядя на те видео в интернете я видел что там были различные системы крепления. В одних все крепилось на каких-то таких странных зажимах, которые нужно было разжимать, но на других были полностью винты, как в общем-то и у меня. Но независимо от этого, для большинства вот нетбуков и ноутбуков алгоритм разбора одинаков. А именно, в первую очередь нужно снять клавиатуру. Видео youtube рекомендует нам использовать старые кредитные карты ну в общем то это обоснованно но у меня карты старые не оказалось поэтому я возьму вот такую вот штучку это металлическая заглушка от разъема PCI в компьютере мне пришлось ставить туда какую-то деталь и поэтому эта пустая заглушка у меня осталась и вот я решил ее использовать конечно плохо что она металлическая она будет царапать поверхность Ну да ладно у меня просто ничего подходящего больше нет. Итак, извлечем клавиатуру. Здесь, Вы видите, здесь имеются такие вот, видите, черненькие вот тут. И тут они так вот немножко сорчат и прижимают клавиатуру. затем берем клавиатуру вот видите угол немножко уже вылез так я сейчас вот так вот пойдем может быть лучше будет так вот дальше так. Так, теперь следующий you should Итак, вот. вот смотрите, мы отсоединяем клавиатуру. И вот у нас после этого она подсоединена вот помощью вот этого вот шлейфа как его снять если присмотреться вы видите здесь такую вот серенькую штуку она подвижная здесь по краям есть вот с этой стороны и с этой такие как бы штучки если за них какой-нибудь отверстка или вот чем-нибудь потянуть то они снимаются вот так вот. смотрите она отделилась так ложим ее пока в сторону и что же нам она открывает итак если присмотреться то здесь мы видим большое количество различных винтов здесь здесь Здесь, здесь, тут, тут, тут и вот тут. Для того, чтобы снять ту крышку, нам нужно будет их открутить. Итак, откручиваем все вот эти винты. Ну, забыл сказать, что для того, чтобы их открутить, нам понадобится крестообразная отвертка необходимая диаметра. Ну, естественно, что можно использовать и простую, если у вас есть, которая бы подходила, но, конечно, крестообразная будет удобнее. Так, вот последний винт. Итак, берем ноутбук и переворачиваем его. Так, для начала извлечем аккумулятор. Так, вот, извлекаем аккумулятор и вложим его бы не мешал. Под ним нет никаких винтов, но мы просто это сделаем. Итак, что у нас тут теперь? Вообще, для того, чтобы добраться до оперативной памяти жесткого диска, нам нужно снять вот эту вот черную матовую крышку. Ну, естественно, она крепится частью винтов вот из-под клавиатуры. Поэтому мы ее снимали и откручивали эти винты. Потому что без этого нам ее никак не снять. Но, в общем-то, чтобы не разбирать вот эту всю панель, вот это не снимать. Мы только раскрутили, и сейчас мы откроем эту крышку. Вот эти, вот эти, эти, эти, эти винты мы откручивать не будем, потому что нам они не нужны пока. Эта крышка держится на всевозможных таких небольших зажимчиков, так, этих щепочках. Теперь нам нужно будет найти, с какой стороны было бы удобнее их взять подцепить начать снимать я думаю что вот отсюда вот ногтем или какой нибудь тонкой отверткой потихоньку вот так вот вставляем начинаем открывать оно может сразу пойти довольно туго но вы старайтесь и все будет самое главное не перестараться и слишком сильно не тянуть, иначе можно выломать эти маленькие защелочки, и потом уже закрывать будет назад довольно проблематично. Итак, вот смотрите, вот. Видите, вот мы снимаем эту крышку и тоже ее пока до времени убираем. Вот мы добрались до содержимого данного нетбука. AC RESTER One D260. Что мы видим? Ну, во-первых, вот жесткий диск. В данной вот модели у меня стоит Hitachi 5400 оборотов в минуту. 250 гигабайт. Давай обычный двух с половиной дюймовый диск а здесь мы видим оперативную память вот она держится на таких вот маленьких зажимчиках вот этих и вставлена вот в слот ее нужно немного потянуть взять за микросхемы потянуть и вытащить если это получится вернее нет подождите отогнуть сначала вот эти потом потянуть и вытащить вот так вот это вот похоже адаптер Wi-Fi. Ладно, перейдем к нашему делу. Жесткий диск. Вот, видите, здесь специальный есть язычок. Вот, мы тянем, вытягиваем жесткий диск. Все. Мы его извлекли, и теперь его можно подключать к обычному компьютеру, спокойно, не боясь спалить его или что-нибудь еще. Главное, сделать это правильно. Вот видите, обычные стандартные разъемы для подключения SATA, которые вы найдете в любом современном персональном компьютере. Вот. Вот. Разъемы, которым он Здесь подключено, видите как? Без шлейфа сразу вот так напрямую. Ну, оперативную память я вам рассказал, как снимать, но снимать я ее не буду, потому что мне, в общем-то, ну пока это не нужно. Но вы понимаете, как это сделать. Просто вот эти отогнуть и вытащить ее. Так, ну, на этом. Мы и завершим наш с вами разбор нетбука. Теперь самое главное, все это удачно обратно собрать, так же как и разобрали. Ну все, до свидания, с вами был мистер Кандерий, увидимся в будущем.